приветствую всех зрителей в двенадцатом уроке начального курса арабского языка ассаляму алейкум в этом уроке мы изучим четыре буквы это больше чем обычно мы изучаем в одном уроке связано это с тем что буквы с виду все похожи они похожи по написанию и некоторые даже похожи по произношению однако эта схожесть может сыграть злую шутку потому что все-таки это разные буквы они означают разные звуки и вы можете между ними путаться, то есть путать их друг с другом. Поэтому лучше всего их изучать в одном уроке, чтобы в сравнении, как говорится, все познаются в сравнении, чтобы в сравнении видеть их разницу, отличие друг от друга. На этом мы будем акцентировать внимание сегодня. Итак, поехали. По традиции начнем изучение с произношения букв. У нас имеются две буквы, похожие по звучанию. Это буква зей и Вэль. Начинающие изучать арабский язык очень часто путают эти буквы между собой. Чтобы этого не происходило, будем сразу же акцентировать наше внимание на различиях. Первое, что необходимо сразу заметить, это разницу формы букв. Буква зей имеет слабый изгиб. В то время как буква Вэль изогнута более резко, примерно под 90 градусов или даже меньше. Позже, во второй части урока, мы еще подробно поговорим о написании каждой буквы. Второе отличие – это, конечно же, разница произношения этих букв. Начнем с простой в произношении «зэй». Простой я ее назвал потому, что она похожа на произношение русской буквы з. Кончик языка касается части неба перед верхними передними зубами, как при произношении русской буквы з. Поэтому сложности в ее произношении никакой вообще возникнуть не должно. Единственное, на что нужно обратить внимание, это на Э-образность звучания огласовки Фатха. Прочтем сразу три примера: Согласовкой Фатха: Зэ, Зэ, Зэ. то есть нечистый звук за, за, и нечистый звук з, Что-то между ними. Зэ, зе, зе. Согласовка кестра. Зе. ЗИ, ЗИ, и согласовкой огласовкой ДОММА, ЗУ, ЗУ, ЗУ, Вторая буква с похожим звучанием, буква ВЕЛЬ, межзубная. Произносится она в момент касания кончиком языка края верхних передних зубов. ВЕ, ВЕЛЬ, Если вы знакомы с английским языком, там есть похожий звук, когда мы читаем сочетание букв th, например, в слове thief или there are, there is. Положение языка точно такое же, он касается края верхних передних зубов, именно поэтому звук называется межзубный. The, they'll". Если вы не изучали английский язык, возможно, вам нужно будет привыкнуть произносить данную букву. Просто потренируйтесь и лучше всего даже перед зеркалом. Чтобы вы видели, как ваш кончик языка касается края передних зубов. Итак, прочтем примеры согласовками С фатхой. Зе, зе, зе. Обратите внимание, что фатха с данной буквой также читается э-образно. Зе, зе, Согласовка кесра. Зи, и согласовкой ЗМ, ЗО, ЗО ЗО. Еще раз повторим, главные два отличия у этих букв. Первое это их форма, угол изгиба. И второе то, что буква Z имеет простое произношение, а буква З межзубная. Следующие две буквы не имеют абсолютно никакого сходства в произношении. Единственное, что их ставит в один ряд, это схожесть формы и возможность перепутать в тексте. Поэтому сразу запомним отличия в форме. Буква «Ро» имеет плавный изгиб, а буква «Дель» – изгиб резкий, на 90 или меньше градусов. Другие особенности их написания мы изучим чуть позже. Сейчас мы говорим о произношении. Буква «Ро» имеет звучание похожее на букву r в русском языке однако арабского ро произносится энергичнее более интенсивно и четко буква ро считается твердой в арабском языке и поэтому огласовка фатха будет читаться с оттенком о я не случайно даже в названии буквы написал гласную о так вам будет легче запомнить тот факт что фатха здесь читается ообразно. образно прочтем примеры и начнем с фатхи РО, РО, РО. Неправильно. РА, РА. И неправильно. РО, РО. Должна быть не совсем А и нечистое О. Нечто среднее. Важно понимать, откуда берется это О-образное звучание. Дело в том, что букву мы произносим более твердо. И в момент произношения как бы округляем губы. РО, РО, РО. И именно поэтому получается О-образное звучание. Мы как бы РА произносим, но за счет того, что тверже и округляем губы, получается большее звучание О. Окей, okay. надеюсь, вы с этим разберетесь и потренируетесь, и у вас все получится. Следующая огласовка КЯСРА. РИ, РИ, РИ. И огласовка ДОММА. РУ, РУ, РУ. Буква дель произносится очень просто, так же, как и буква Д в русском языке. Единственное, что стоит учесть, это Э-образность звучания огласовки ФАТХА. Ну и так как буква дель простая, похожая на русскую букву Д, сразу же прочтем примеры с согласовками Д, Д, Д, согласовка кесра, ДИ, ДИ, ДИ и согласовка ДОМ, ДУ, ДУ, ДУ. Ничего сложного абсолютно. И резюмируя первую часть урока о произношении изучаемых здесь букв, скажу следующее. Буквы произносятся довольно просто. Большинство из них схожи с произношением аналогичных звуков в русском языке. Пишутся они также просто и имеют простые формы. Поэтому главная сложность этого урока в запоминании их отличий. То есть в чем у них разница. И чтобы избежать путаницы между ними в дальнейшем, мы будем... Именно акцентировать внимание на отличиях. Во второй части урока мы переходим к детальному изучению письма каждой буквы. Первая. На очереди у нас буква «Дель». Она имеет очень простую форму, как и остальные в принципе буквы в данном уроке. Главное здесь запомнить два момента. Первый. То, что основание, нижняя часть буквы находится на строке, не ниже строки и не выше. И второе, то что изгиб буквы резкий. Сначала пишется верхняя часть под наклоном немного влево, и затем делается резкий изгиб вдоль строки примерно на длину в одну клетку. Получается такой уголок. Высота буквы одну клетку и ширина буквы тоже примерно одну клетку. Следующая важная особенность, то что буква D не соединяется в левую сторону. Вообще все буквы, которые мы изучаем в данном уроке, не соединяются в левую сторону. Поэтому мы в каждом случае имеем два одинаковых варианта написания в отдельном и на начальном положении, и два одинаковых варианта, две одинаковые формы, в срединном и в конечном положении. В анимации вы можете наблюдать порядок написания буквы D сверху вниз, затем резкий изгиб и небольшое продолжение влево вдоль строки. В нам и в конечном положениях буква пишется после соединительной линии от предыдущей буквы. Разумеется, если впереди стоящая буква имеет соединение влево. Ведется соединительная линия, изгиб вверх, а затем порядок письма не отличается от отдельного и начального положения. Все то же самое. Прочтем примеры с буквой Del. Первый пример, где буква «Дель» находится как бы в отдельном положении – между двумя буквами алиф и ба алиф не соединяется влево, поэтому буква дель к нему не соединена. И сама буква дель тоже не соединяется влево, поэтому буква ба тоже без соединений. Получается как бы буква дель в отдельном состоянии. Это слово ⁇ Эдебун ⁇,⁇ Эдебун ⁇,⁇ Эдеб адаб", ⁇ что в переводе означает ⁇ литература, либо воспитание, либо этика ⁇ в зависимости от контекста, где мы употребляем это слово. Но основное значение – литература или воспитание. Следующее начальное положение буквы «дель» показано в примере «далля». «Указывать на что-либо» – это глагол. Кстати, глагол очень часто используемый, поэтому советую его запоминать. Если вы планируете в дальнейшем не только читать Коран, а еще и общаться на арабском, лучше уже начинать пополнять свой словарный запас, где-то выписывать эти слова, можно для этих целей завести блокнот. В срединном положении буква ДЛЬ показана в слове ЖАДИИДУН, ЖАДИИДУН, ЖАДИИД, это прилагательное НОВЫЙ, ЖАДИИД, НОВЫЙ, и здесь буква ДЛЬ находится в середине, после буквы ДжИМ, соединяется с ней, так как буква ДжИМ соединяет буквы слева, и далее следует буква Я. И буква Д еще одна в конечном положении. Этот пример можно было бы отнести и к примеру в конечном положении, но я решил сделать вам еще одно полезное слово в примере. Это «жадун», «жадун», «жад», «дед», «дедушка». Тоже, как вы понимаете, слово очень частое, поэтому лишним не будет, если вы его запомните. Написание буквы «зель», дорогие друзья, это та, которая межзубная, точно такое же, как и у буквы «дель». Их основа абсолютно идентичная. Единственное, что их отличает на письме, это наличие точки вверху. У буквы «зель» должна быть точка. Поэтому не имеет смысла сейчас останавливаться на письме буквы «зель». Мы ее пишем точно так же, как и букву «дель», только ставим точку вверху. Я думаю, точку поставить вы знаете как. Поэтому сразу переходим к прочтению примеров. Первый пример – это короткое слово «зу», зу", зу", зу". переводится как «имеющий», «обладающий», «обладатель» чего-либо. Это слово используется, как правило, в связке с другими словами. Например, в Коране есть такой персонаж «зулькарнейн», зу «обладатель двух рогов». Следующий пример, то же самое слово по сути, но для женского рода. Зетун, зетун, зетун. Имеющая, обладающая, либо субъект какой-то. Зетун. Здесь буква дель находится в начале слова перед алифом. В срединном положении показана буква дель в слове левизун. Левизун. Левив. Левиз. Сладостный, приятный, вкусный. Вот такие значения у этого слова. Но прошу обратить внимание, что не нужно его путать со словом «сладкий». Сладкий у нас «хэльвун». Мы его уже изучали в предыдущих уроках. Хельвун. А здесь «сладостный». То есть э, не «сладкий» в плане вот сладости, как сахара, а в плане «сладостный», «приятный», «вкусный». Здесь буква «зель» находится между буквой ЛЯМ, стоящей справа в начале слова, и между буквой Я, следующей за ней. И, кстати, в конечном положении тоже у нас есть буква ЗЕЛЬ. Поэтому этот пример можно было бы отнести к конечному тоже. Но мы берем побольше примеров, чтобы побольше вы узнавали слов. В конечном положении буква ЗЕЛЬ показана в слове ЖАЗЗА. Отрезать. Отрубать. И здесь, кстати, буква ⁇ zel ⁇ удвоенная. Данная буква межзубная, не похожа на произношение в русском языке, поэтому лишний раз потренироваться ее произносить еще и удвоенно, тоже будет полезно. ⁇ я зезе ⁇ Окей, двигаемся дальше. Оставшиеся для изучения написания в этом уроке две буквы ⁇ буква ⁇ ро ⁇ и ⁇ зе ⁇ они также имеют одинаковую форму написания. Поэтому мы изучим только написание буквы РО. А чтобы получить из этой буквы букву ЗЕЙ, достаточно просто поставить точку сверху. То есть мы будем писать букву РО и ставить точку сверху, получать из этого букву ЗЕЙ. Итак, буквы РО и ЗЕЙ не соединяются с другими буквами влево. Поэтому имеют одинаковое написание в отдельном и в начальном положениях, и в срединном и в конечном. В начальном положении буквы пишутся сверху вниз, и изгиб очень плавный. Он изгибается влево, очень плавно, под строкой. Это очень важно. Обратите внимание, что предыдущие буквы «дель» и «вель», которые мы изучали, они не заходят вниз за строку. Их основание лежит на строке. А данные буквы «ро» и «зай» Они заходят вниз за строку и там изгибаются. Надстрочная часть лишь немного возвышается над строкой, максимум на 1 треть клетки. А подстрочная часть уходит на 3 четверти клетки или даже на целую клетку. Вот эти моменты, это главное, что нужно запомнить в их написании. В срединном и в конечном положениях есть соединительная линия от предыдущей буквы. И если впереди стоящая буква соединяется слева, то она присоединяет к себе букву «Ро» или зей И ее написание точно такое же, как в отдельном или в начальном положении. Порядок точно такой же. После соединительной линии пишется буква «Сверху вниз». Надеюсь, в анимации письма вы дополнительно наглядно сможете все увидеть. И, дорогие друзья, давайте сразу будем читать примеры. И в этих примерах у нас будет одновременно и буква РО, и буква ЗЕЙ. Итак, первый пример. Слово ЗЕРУН. ЗЕРУН. Буква ЗЕ в начале и буква РО в конце. Они не соединяются между собой, потому что они не соединяются влево. Соответственно, буква ЗЕЙ точно так же, как и буква РО, не соединяется влево. Они просто рядышком будут написано. Это слово «зерун». «Зерун». «Зер» переводится как «пуговица», либо «кнопка» или «выключатель». Что-то, понимаете, смысл вот этого слова? Что-то такое круглое, маленькое. Звонок, кстати, дверной тоже. Вот «зер», «зер», «зерун». Вот такие значения у этого слова. В начальном положении буква «Ра» показана в слове «рузун». «Рузун». «Руз». Посмотрите, фактически здесь поменялись местами буква РО и ЗА. В первом примере у нас ЗЕРРУН, а стало РУЗУН. И мы получили слово РИС. Вот такое значение РУЗ. Это РИС. И в срединном положении у нас будет красивое слово ЗЕГРОТУН. ЗЕГРО. Что в переводе означает цветок, а также имя собственное, имя женское ЗЕГРО. ЗЕГРОТУН. Захро. В данном слове у нас буква ЗЭЙ в начальном положении, а буква РО в срединном положении, соединена с предыдущей Г. И пример с буквой РО в конечном положении слова ХАРРУН, ХАРРУН, ХАРР, ЖАР, ТЕПЛОТА, тоже очень полезное слово, очень часто употребимое. И в завершении нашего урока мы изучим и прочтем еще несколько примеров, конечно же, с полезными, часто используемыми в арабском речи словами, которые могут вам пригодиться очень быстро, когда вы начнете говорить на арабском, когда немножечко продвинетесь в его изучении. Поэтому лучше сейчас сразу начинать нарабатывать словарный запас, и мы будем... О, по мере изучения букв, количество букв, мы уже их половину изучили, можно сказать. Мы будем наращивать примеры с разными словами. Итак, первая пара слов это have, have, и have, have. Have, это, этот, это, это указательное местоимение. это указательное местоимение. Тоже указательное местомение для женского рода это. То есть, если мы говорим о каком-то предмете, э, в мужском роде мы говорим HEHE, если в женском роде говорим HEHE. Например, если я хочу сказать это дверь, мне нужно использовать местомение это дверь. Почему я буду использовать HETHE? Потому что слово «бээбун» – дверь мужского рода. Если я хочу сказать «это жизнь», мы слово «жизнь» уже изучали в предыдущем уроке, «Хъятун, хъятун». Я скажу «эвихи Слово «жизнь» женского рода. У него есть «тамарбута» в конце. Дорогие друзья, «тамарбута» – это главный, Показатель, что слово женского рода. Есть исключения, мы об этом подробно изучаем в курсе грамматики, но э, этих исключений не столь много, поэтому с вероятностью 90%, если вы видите в слове «таймарбута» в конце, то это слово женского рода. Окей? Слово «хайятун» с буквой «таймарбута» в конце, оно однозначно женского рода, и значит мы берем местоимение какое – для женского рода это. Это жизнь. Сразу запоминайте эти слова, потому что буквально через урок мы будем с ними активно работать. Далее, слово Вазирун. Вазирун. Вазир. Министр. Если вы изучали историю, наверное, помните, что есть такие на Востоке, были визири. Визири да, при правителях. Так вот, дорогие друзья, это вот слово ВАЗИРУН, ВАЗИР, по-арабски оно означает министр. Даже в современной лексике, даже в современном арабском языке это именно ВАЗИР, это министр. И похожее однокоренное слово ВИЗАРАТУН, ВИЗАРАТУН, ВИЗАРА, МИНИСТЕРСТВО. Следующие два слова в примере часто используются вместе они существуют в одной конструкции. Но не будем забегать вперед, давайте сначала их прочтем. Слово дороже тун, дороже дороже, степень, градус, дороже. И слово хароротун, хароротун, харора, харора, жара, теплота. В связке эти слова образуют словосочетание дороже харароти», харороти, дороже это означает температура или уровень тепла. Не стоит сейчас задаваться вопросом, почему у второго слова артикли алифлям и кясра в качестве конечной огласовки. Данное словосочетание построено по принципу идафы. Конструкция идафа есть такая в арабском языке. И этот вопрос касается грамматики и требует отдельного подробного изучения в нескольких уроках. Сейчас мы, нам об этом вообще рано говорить, и мы будем просто запоминать прочтение и э, нарабатывать наш лексический запас. И важно нам сейчас обращать внимание на один очень важный момент. Слова читаются слить на друг с другом. Туль туль то есть непрерывно и неправильно читать. Ту аль то есть разрывать ту. А потом читать артикль алиф лям, с Фатхай Аль, да, с гласным а. Дораджа аль харарати. Это неправильно. Мы читаем слитно. А гласовка замма над там работой переходит на букву лям. Сразу как бы соединяется с ней. Туль, туль, дораджа туль харарати. Этот эффект в арабском языке называется васлированием. То есть васля по-арабски это связка, связанность. То есть связанность чтения или непрерывность чтения. Об этом мы также будем подробно говорить в отдельном уроке. Будем разбирать вот все такие случаи. Но пока что вот, я думаю, вам достаточно уже информации для того, чтобы начинать тренироваться и запоминать эти слова. И мы завершаем данный урок. Задание будет традиционное, стандартное для таких уроков. Нужно потренироваться писать буквы по отдельности произносить их по отдельности согласовками, затем потренироваться писать и читать слова из примеров, которые мы разобрали очень подробно и прочитали в этом уроке. Нужно их также написать от руки, чтобы лучше запомнить и чтобы лишний раз потренироваться писать. И, конечно же, обязательно их нужно прочитывать по несколько раз, пока у вас не будет получаться это хорошо. А с вами был Александр Беты, сайт по арабски.рф. До встречи в следующем уроке.